А пока — суперфинал и суперзадача из китайской средней школы. Поехали! Найти площадь фигуры, да? закрашенной методами школьной математики. Мне удобнее, если единица будет пол половина длины. Радиус внутренней окружности будет равен единице. Я все разбил на куски. Мы таки знаем, что y плюс 2z равно x. То есть 1 минус π на 4. То есть вот эта фигура — это то же самое что и вот эта фигура, естественно, в силу симметрии. А вот это э, тоже э, π, потому что э, это четвертинка площади круга, который равен π на 2 в квадрате. π на 2 в квадрате делить на 4 — это π. Вот, вот это вот э, π на, это Это э, π, и это тоже π. Они пересекаются по общей зоне вот этой, вот этой общей зоне, вот, вот этой. Значит, выпирающее t равно всему, что осталось, y, z, x, z, y. x плюс 2z плюс 2y. Тут можно немножко упростить, потому что это x плюс y плюс 1 минус π на 4. А x плюс y плюс y плюс 2z, который 1 минус π на 4. То есть, значит, t t равно x плюс y плюс 1 минус π на 4, а x мы тоже знаем, значит, t равно y плюс 2 минус π пополам, конечно. Uh, d плюс 2t — это π, а d плюс 2y — это то, что осталось, я, я как бы два раза наложил это и это, да, то есть это π uh, плюс π минус 4, вот получается, да, uh, это π, Плюс это π. И минус вся площадь, где мы два, дважды посчитали как раз d плюс 2y. То есть 2π минус 4. Значит, вы считаем, d плюс 2y, 2 на y минус t, а? равно, 2, равно π минус 4, да? То есть y минус t равно π пополам минус 2. ⁇ Ёкарный бабай, это тут и написано. Мы получили то же самое. Так, если хоть что-то еще, за что можно зацепиться x плюс t плюс 2z — это то, что остается 4 минус вот этот вот хрен, значит, минус π. А теперь что мы здесь, у нас t, значит, тесс t связано... А, ну, x-то мы знаем, да, x — это 1 минус π на 4 плюс t плюс 2z равно 4 минус π, да? То есть t плюс 2z равно 3 минус 3π на 4. Какого-то понимания не хватает, какого-то нам… Очевидно, что в китайской средней школе это решают как-то иначе. Вот это расстояние равно 1, да? А это равно 2. Значит, если внутренняя окружность — это альфа квадрат плюс бета квадрат равно единице, вот, вот я хочу узнать альфу-бету, то, соответственно, от точки 1 минус 1 у меня альфа... Это альфа, вот альфа. Значит, остается альфа минус 1. Квадрат плюс бета плюс 1 в квадрат равно 4. Так, сумма квадратов равна 1, оставляем ее. Минус 2 альфа плюс 2 бета плюс 1 плюс 1 равно 4. Вот что у нас есть. 1 плюс 1 плюс 1. Значит, 2 бета минус 2 альфа равно... 1. Бет равно альфа плюс 1, 2. Ага. А, это значит, что я не знаю, сколько это поможет, но вот эти две точки попадают напрямую, сдвинутую вверх на 1, вторую. Вот это 1, 2. Вот это 1, 2. Это поможет или хрен нам это что поможет? Так, и нам теперь представляем альфа квадрат плюс... Альфа квадрат плюс альфа плюс 1 четверть равно единице. 2 альфа квадрат плюс альфа равно 3 четверти. Ёкарный бабай. Э, два, значит, 8 альфа квадрат плюс 4 альфа минус 3 равно нулю, да? Ну и задница. Так, э, ну, 4 альфа, альфа давайте обозначим за q. Тогда q квадрат пополам плюс q минус 3 равно нулю, то есть q квадрат плюс 2q минус 6 равно нулю. q плюс 1 квадрат равно 7. q плюс 1 равно плюс-минус корень из 7. q A равно A, корень из 7 минус 1. С минусом бессмысленно, будет отрицательное. Значит, соответственно, альфа это корень из 7 минус 1 делить на 4. Да. Ничего себе! А понятно, почему они обыгрывают всех на олимпиадах. Это в, в китайских средних школах они такие вещи да, делают. Корень из 7 минус 1 делить на 4 — это координата. Ну и вторую тоже мы посчитаем, конечно. То есть, как бы, как теперь что я теперь делаю? Я теперь, на самом деле, должен вычислить... Вот, смотри, вот этот раструб я должен вычислить. Um, то есть... Я должен вычислить угол вот этот в радианах. Факт состоит в том, что вычислить этот угол в радианах, это будет доля этой площади по сравнению со всей π. Да. Ну, просто, просто значение, да? Ну, а вот этот, конечно, там, ну, вот, вот этот вот, ну, площадь вот такого, естественно, никаких проблем нет посчитать. Это просто треугольник плюс треугольник. Ну, то есть, как бы, вот я могу дорешать эту задачу через задницу абсолютно, Да просто в лоб, взяв вот соответствующую точку, я уже координаты ее знаю, об этом вычисляется как это плюс 1, 2. да, то есть, значит, это корень из 7 минус 1 на 4 и корень из 7 плюс 1 на 4. Это, э, это координаты вот этой точки. Соответственно, здесь ровно наоборот. Вот, и у меня получается как бы треугольник, ну, вот с такими, значит, данными э, стороны. Это равноведный треугольник, вполне считаются стороны. Берется арктангенс э, в нем, да, вот, и это будет э, радиан, значит, площадь, значит, площадь этой фигульки. А площадь этой фигульки я тоже знаю, потому что это обычный треугольник, там, с обычными сторонами. Соответственно, мне останется вычесть из этого этого площадь Y, подставить сюда и получить T. Но вот я умею делать только так. То есть я это доконаю, конечно, за час, но явно, что в китайской средней школе делается что-то другое. И... Я, сказать, хоть я формально, может, задачу решил, но это еще хуже, чем в предыдущий раз, когда я просил формулу циклоида. И, ну, если честно, мне было бы жутко интересно узнать, как она на самом деле может решаться быстро. И это наш второй конкурс для математиков. Пришлите ваше решение этой задачи на русском языке по адресу admissions про. Автор наиболее элегантного, по мнению Сватеева, решения получит от нас приз в 5000 рублей. Проведем разборы и объявим результаты также через три недели. А пока что благодарю, что провели время в компании математики, не забыли подписаться, поставить лайк и рассказать об этом видео друзьям. И за то, что уже ждете следующее видео. Долго ждать не заставим. До скорого!